ой привет подписчик ты зашел на youtube канал кольня чтобы посмотреть самый новый свежий клевый видосик ты правильно сделал сегодня я сделаю достаточно большую татуировку фрихенда. расскажу о своих фишечках и нюансах работы поэтому наливай чаечек и приятного тебе просмотра хм. начинаем наш сеанс со сборки рабочего места сейчас я покажу подробно как это делаю и я Надеюсь, информация будет для вас полезной. Конечно же, начинаем с того, что моем руки с мылом обязательно по локоть, после чего уже одеваем перчаточки и приступаем к сборке рабочего места. Для начала, конечно же, обрабатываем рабочую поверхность антиспетическим средством специальным для мебели. Я использую остилодез, это беспиртовое дезинфицирующее средство. Заливаем где средством рабочую поверхность минут на 5, для того, чтобы оно подействовало и убило все нежелательные микробы после чего тщательно отмываем все это дело салфеточкой. Конечно же мы все это дело заливаем химией для того, чтобы избежать перекрестного заражения, потому что Барьерная защита может нас подвести, но мы знаем, что мы это все дело обрабатываем химией. И нам ничего не страшно. Перед сеансом и после обязательно обрабатываем провода. Не важно, что они у нас будут барьерки, все равно лучше перестраховаться и хорошенько их промыть. Эту химию я использую только для мебели и оборудования. Для кожи я использую другой антисептик. После того, как мы все это дело протерли. Мы заклеиваем ее пищевой пленкой. Я заклеиваю обязательно лампу, потому что во время работы я ее трогаю, направляю свет. Для того, чтобы ее не пачкать, мы это все дело заклеиваем. Также закрываем пленкой поверхность стола. Стрейч пленкой я заклеиваю только верхнюю поверхность, а на нижнюю поверхность я ложу стоматологическую салфеточку. Выглядят они так. То есть сверху у них идет пленка пищевая, такая же, а снизу уже обычная салфетка бумажная. Потому что нижнюю полку я использую как вспомогательную, и в работе ее не использую. Также дополнительно на верхнюю поверхность я вложу салфетку. Для того, чтобы она у нас не ерзала во время работы, фиксируем ее малярным скотчем. Заместо, к примеру, этой салфетки можно использовать впитывающие пеленки. Тоже хороший вариант. Либо, в принципе, можно не использовать вообще ничего, использовать только одну пищевую пленку. На самом деле, сталкивался с тем, что многие вообще не используют никакой барьерной защиты. На самом деле, это очень странно, потому что даже химией вы не сможете отмыть сильное загрязнение. Поэтому все рабочие поверхности, неважно, что у вас, специальный рабочий стол, либо обычный какой-то деревянный стол, все равно вы должны все это дело заклеивать пищевой пленкой, салфетками, пеленками, всем чем угодно дабы избежать перекрестного заражения между клиентами. спрей -батл также я упаковываю в пищевую пленку, и дополнительно к пищевой пленке я наклеиваю на него специальный пакет. Это обычный, обычная барьерная защита для детута машинок, но спрей -батл в пищевой пленке я также ложу в этот пакет. Для чего? Для того, чтобы при разборке рабочего места мы грязными руками аккуратненько смогли снять пакет, а уже чистыми э, снять пищевую пленку, потому что сделать это достаточно сложно, не испачкав свои руки. А так это сделать, по моему мнению, гораздо удобнее, проще, легче и безопаснее. То есть после сеанса мы просто чистой рукой держимся за поверхность бутылки, грязной рукой мы сдергиваем пакет, а потом уже чистыми руками можем взять пищевую пленку. Это будет гораздо удобнее. Также на блок я одеваю ту же барьерную защиту на машинку и фиксируем все это дело скотчем. Для того, чтобы наш пакет не ерзал во время работы, не спитал не мешался. Провода. Конечно же, мы упаковываем в барьерную защиту. так Вставляем, одеваем. Чтобы наш провод по полу не валялся, то есть обычно провода достаточно длинные, я фиксирую их резинкой. Для того, чтобы у нас был оптимальный размер провода чтобы он и по полу не валялся, и при этом было нам комфортно, удобно работать. Так работать я буду с шейеном, он также упаковывается в этот барьерный рукав. То есть мы втыкаем провод и одеваем барьерку на тачку. Я фиксирую ее обычным малярным скотчем. Не так удобнее. Вот так должно выглядеть рабочее место мастера до прихода его клиента. То есть мы не собираем тачку без э, клиента, потому что он должен видеть, что мы используем одноразовые материалы, все стерильно и безопасно. Единственное, что мы можем сделать э, без клиента, это подготовить все расходные материалы для того, чтобы ускорить процесс, э, чтобы когда ваш клиент придет, вы могли быстро собрать тачку и приступить к работе. Чем сейчас, в принципе, я и займусь. оборудование расходники готовы мы ждем клиента а пока я вам покажу как собирать кушеточку также мы обрабатываем поверхность кушетки остилодеза утираем все дело салфеткой прошу как мы вам поверхность и заклеиваем ее также с пленкой Пленкой мы ее заклеиваем для того, чтобы во время работы все так сказать, биологические отходы от человека не попадали напрямую на кушетку. Падали на пленку, которую мы можем спокойненько выкинуть, утилизировать, так сказать, и опять же никого не заразить. И уже поверх пленки мы стелим одноразовую простынь. Для того, чтобы наш клиент не прилипал к пленке, чувствовал себя максимально комфортно. Также, к примеру, да, если нужно будет подложить под клиента какую-то поверхность, типа подушки, я использую э, полотенце бумажное, Просто заклеиваю стретч-пленкой. Мы сможем его подкладывать в поверхность для удобной работы. Все. Собираем нашу эту машинку. Я сейчас покажу, как я это делаю я. Надеюсь, вам это будет полезно. Дальше. Что? Ну, я э, стерилизую держатель Шаена в автоклаве. Э, знаю, что некоторые этого не делают. Э, по инструкции это делать нужно. Потому что всяко может быть. Картридж может у нас испачкаться. Мы сможем грязным картриджем задеть держатель. И это приведет к перекрестному заражению. После автоклава, мы еще такой у нас немножко влажненький, сейчас мы его вытрем. Приступим на сборке Держатель также дополнительно я заклеиваю пищевой пленкой. в Три слоя. Просто мы обматываем, можно сказать, держатель. Просто лишнюю пленку потом удаляем, которая нам будет начать и все. Фиксируем ее, также скотчем. Все, зафиксировали скотчем, и лишнее мы просто убираем, что нам будет мешать. Далее мы заклеиваем все это дело таким вот бандажным бинтом для чего для того чтобы наша машинка в руках не скользила а уверенно лежала в руке потому что все равно во время работы мы используем вазелин и тачка у нас бывает скользив. мне нравится использовать бандажный бинт он упрощает в деле мою работу так как держатель э, у шиена достаточно маленький я разрезаю бинт пополам для того чтобы было удобно его фиксировать иначе он залезает за края, и неудобно его потом затягивать на самой тачке. Теперь просто наматываем бандажный бинт на наш держатель. Он также дополнительно зафиксирует нашу пленку, того, чтобы она никуда не свежала, не светала. Наличие пленки при правильном процессе стерилизации не обязательно. Не знаю, я люблю максимально защитить себя, своего клиента, поэтому лучше перестраховаться, ребят. Ну, примерно так выглядит наш держатель, В полной боевой готовности. Ну, также дополнительно на машинку на саму мы еще мондажный бинт Во-первых, для красоты, чтобы они красиво смотрелись. Во-вторых было. И уже одеваем держатель на машину. Все, тачка наша готова к работе. Открываем наши картриджи. Ну а дальше, если вы, конечно, следите за нашим каналом, вы все знаете. Обязательно очень тщательно перемешать краску, Потрясите ее, перед тем, кто не кстати, перед работой мы должны продезинфицировать кепсы под краску, потому что присылают они в мешках, обычно в больших, либо в маленьких, они не стерильные, то есть нам нужно их продезинфицировать. Для этого мы, в принципе, замачиваем их в химии, которая обычно на рабочую поверхность, после чего промываем проточной водой, сушим и уже можем использовать в работе. Многие просто об этом не знают и используют кепсы сразу, прям с этих мешков, но они грязные, ребят. Также у нас остался один дополнительный колпачок, мало ли не захочется использовать белый цвет, либо нужно будет еще более светлый оттенок серого. Что мы будем сегодня использовать в работе, ребят? Тут машинка Cheyenne Solnova, картриджи Quadron, 0.25 тройки, 0.35 11 резки и 9 Magnum. Из краски Triple Black динамик, обычный динамик, и Грейвоши от Solid Ink. Dark шейдинг, медиум шейдинг, light шейдинг и экстра light шейдинг uh, масло blood, blood, также дополнительный капачок, мало ли понадобится либо более светлой краски, либо белый цвет uh, блок critical, погнали, приступаем к бритью поверхности нашей для этого я смачиваю мыльным раствором ногу, берем одноразовый станок и приступаем к бритью Главное сделать аккуратно, но быстро. После того, как мы побрили нахуй поверхность, мы обрабатываем ее антисептиком именно уже для кожи. Я также использую стилодез, но уже кожный, повторюсь же. Хорошенько оттираем кожу до скрипа, прям вот она была у нас чистенькая, обезжиренная. наша поверхность готова к работе решили что будем делать на боковой части икры будем делать это дело фрихендом как обычно я использую э, китайские аналоги маркеров копик для того чтобы мне было удобно рисовать использую разные цвета от самых светлых до более темных уже финальных элементов э, начинаем конечно же с светлых маркеров э, намечаем основные формы нашего объекта погнали ну вот, я набросал основные главное, объекты, формы, детали. Сейчас уже будем все дело прорабатывать, добавлять какие-то дополнительные элементы, чтобы наша картинка смотрелась гораздо красивее и интереснее. Сейчас, конечно же, ничего не понятно, как обычно, это же фрихенд, это так задумано. Вот. Сейчас я все это дело прорисую и вам уже покажу, что у нас будет по итогу получаться. <свист> вот в принципе уже появляется какая-то картинка. То есть у нас будет девушка, девушка у нас будет с рогами. направляется э -э это будут ветки с листьями, то есть снизу. Здесь ухо будет выходить, в фон веточка. Также в качестве фона будем использовать волосы. То есть легкие локоны пустим, чтобы картинка смотрелась пообъемнее, поинтереснее. Сейчас уже буду прорисовать более чистый вариант и на котором уже подробно вам все расскажу. Для того, чтобы на финальной версии нам ничего лишнего не мешало, лишние все эти штрихи аккуратно мыльным раствором их промываем и лишнее тнуло. В принципе, у нас все готово. Сейчас я сделаю толстые и тонкие полоски и уже более подробно вам расскажу про мой рисунок, потому что в данный момент конечно все это дело разрисовано перерисовано, не совсем понятно по поводу контуров толстый контур 11RS, тонкий 3 рл. вылет пару миллиметров вольтаж, по поводу вольтажа ребята вы все спрашиваете на каком вольтаже работаю я все зависит от тачки которую мы используем к примеру Cheyenne, то есть работает от до 12 вольт то есть контура я им делаю обычно на 10 если мы разговариваем о индукции, по типу вот блада то это обычно 7 вольт то есть вы смотрите от своего оборудования в инструкции у вас должно быть написано на каком вольтаже вам нужно делать те или иные вещи если мы говорим уже о вип-шейдинге, то там уже вольтаж также плавает то есть мы его снижаем для того чтобы там быстро делать точки но об этом я говорю когда мы уже к нему приступим а пока мы делаем контура все как обычно под углом 90 градусов не торопясь ведем толстые и тонкие полоски. Погнали! примерно 3-3,5. Это не значит, что мы весь вылет вбиваем. То есть я работаю не в притоп к типсе, стараясь контролировать вылет иглы и проникновение ее в кожу самостоятельно. То есть иголка у нас не полностью входит в кожу, а мы чисто работаем кончиком. Контролируем, чтобы сильно у нас иголка в кожу не вбивалась, иначе вот подплыв. Так у нас аккуратненькие тоненькие полосочки. Делаем мы их быстро, медленно вести их, смысла нет, иначе у нас могут не поплыть при заживлении. Вообще нет, не вижу смысла идеальных тоненьких-тоненьких контуров, потому что они служат в дополнение, потом прорабатываются уже при дальнейшем покрасе в самой пиров. Поэтому идеально их ровными, проработанными делать не вижу смысла. Поэтому мы что-то быстренько их накидываем, для того, чтобы в дальнейшем их подчеркнуть уже покрасом. Основные толстые контуры я сделал, также подчеркнул тоненькими какие-то основные моменты, которые пока прорабатывать мы не будем. Я сделал это из того, что когда работаешь фрихендом, у нас очень много всяких мелких элементов, для того, чтобы это все не стерлось, не потерялось и тысячу раз не рисовать, то есть я это все делал тоненькими полосочками. И сейчас уже начну прорабатывать полностью снизу вверх все контура, добавлять толстые, где-то не будет необходимо, и прорабатывать тоненькие. То есть весь упор был сделан именно на тонкие контура, потому что у нас здесь и волосы, и рога, и все эти элементы подчеркнуты именно тонкими полосками. Также переходы из толстых контуров, например, да, как здесь в тонкие, мы делаем с помощью троечки, то есть аккуратненько наслаиваем и делаем переходы. Чтобы у нас не было резких перепадов по толстых контуров тонкие, и смотрелось все это более-менее мягенько. Также мелкие элементы мы подкра... можем подкрашивать троечкой аккуратнее. потому что один из достаточно толстая игла, и будет сложно проработать какие-то мелкие детали. В общем, все полоски мы сделали, это заняло очень много времени. Как делать, конечно же, вы их знаете, смотрев мои видео. Если нет, пересмотрите все. Сейчас я буду красить самые такие черные мелкие элементы, то есть у нас их будет много. То есть нам нужно покрасить эти вот волосики, то есть красить все это дело будут РСК. Также нужно будет красить переходы у рогов, вот этих урагов в такие вызгибы. Вот, то есть все эти черные элементы нужно будет подкрасить. Они именно такие будут тоненькие, аккуратные, поэтому мы будем делать их РСК. В некоторых местах магнумом. Сейчас я покажу, как мы это все делаем. Для того, чтобы перепухать кожу, мы аккуратненько круговыми движениями, достаточно быстро все это дело подкрашиваем. Если вам долго на одном месте ковыряться, у нас есть возможность того, что мы оставим человеку шрам. Нам этого не надо, поэтому делаем все это максимально быстро. Подобными техниками я хочу добиться такой смеси гравюры с очень большим количеством полосок и не но при этом красным мы точками. То есть у нас какая-то такая нереальная смесь всего, что можно в этом мире. То есть для того, чтобы там создать фактуру волос, и красим, то есть подчеркиваю каждую волосинку. Это займет, конечно, у нас, наверное, большое количество времени. Но я думаю, это будет стоить того, потому что все это будет у нас очень объемно смотреться. Основные элементы подчеркнул резкой. Сейчас будем также делать на рогах, а потом уже все это дело тяните магнумом. И точечками на рогах нам нужно сделать перехода толстого контура в тон с помощью RS то есть мы легким движением руки подкрашиваем наш контура и делаем переходы для того чтобы у нас появился дополнительный объем на штурировку не смотрелась такой плоской. потому что все эти изгибы на рогах нужно подчеркнуть показать не смотрелись интересно. Они просто как тысяча полосочек. Обязательно главное работаем аккуратно, потому что у нас контура уже меняется, чтобы кожа нам сильно не перетравнировать. Работаем вблизи уже готовых контуров. Таким образом прорабатываем полностью весь срок для придания ему больше детализации объема. Вот, мы подчеркнули наши маленькие элементы на рогах. Сейчас переходим по красу магнумом. То есть я залью сразу все самые крупные черные места для того, чтобы потом уже продолжить к детализации и основным покрасам. Напомним, как мы красим магнумом. Вылет примерно 2-2,5 мм для того, чтобы он плотно красить черный цвет. Самые темные элементы мы будем красить тройным черным чтобы вот у нас была максимально глубокая тень э, Красим от контура круговыми движениями по скорость также зависит все от вашего оборудования вольтажа и техники все работы также на 10,5 10 вольтах и вкрашиваем если нам нужно добиться максимально плотно черного цвета, то есть красим с небольшим усилием для того, чтобы нам плотно-плотно вбить пигмент. Главное, сильно не перетопить, потому что игра вместо такой достаточно упругая и его очень легко перетравмировать. Нам сейчас необходимо прокрасить самые черные элементы на магнумом для того, чтобы потом их вывести в точке. Для того, чтобы был у нас более плавный переход в точки, мы просто края наших плотных покрасок мы немножко раскидываем. Для того, чтобы в будущем у нас можно было легче сделать плавный переход. Вот, сейчас закрашиваем полностью все темные места на татуировке, самые черные. Также для того, чтобы нам делать какой-то переход, например, от контуров в тень, мы можем такими легкими штриховыми движениями делать эти переходы с помощью магнума. То есть необычно круговыми движениями, как мы красим плотно, а именно раскидываем, получается нашу тень от контура. Единственное, я рекомендую это делать от себя, а не как-то а не на себя потому что иначе это будет не так мягко с какими-то грубыми переходами либо если мы делаем на себя то есть мы машинку также разворачиваем на себя основные черные элементы у нас готовы сейчас я покрашу лицо то есть делать будем это все дело вебшейдингом точечками как обычно раскидываем это все дело мягонько аккуратненько чтобы у нас это все было максимально плавно а потом уже будем прорабатывать тени, добавлять тени именно Магнумом. В общем, давайте сейчас вам все дело продемонстрируем. Начинаем, как всегда, с более светлых элементов, переходя в более темные места. Многие спрашивают, как делать шейдинг типа, на больших плоскостях, больших масштабах, так сказать. Так же, как и обычные. Просто мы раскидываем это на большем так сказать расстоянии что ли более размашистое движение делаем чтобы охватить как можно больше площадь главное поймать именно амплитуду то разброса У каждого мне кажется у нас своя то есть это такие определенные особенности техники Да, мы наметили основные тени, делаем это все, конечно же, самым легким оттенком грейвоша. Сейчас мы это все делаем прорабатывать, то есть полностью. Я начинаю с основных элементов, то есть глаз, и уже дальше мы идем. Сначала мы делаем глаз, нос, губы, и потом уже всю основную тень лица. Прорабатываем глаз, то есть у нас будет он без зрачка, но мы наметим такую легкую-легкую тень. того, чтобы посмотрелось все еще более ужаснее. Сейчас уже используем разные оттенки а, то есть В зависимости от того, где какая тень нам нужна более темная, следите на более темный оттенок. Если более светлая, то самый светлый оттенок. Понятное дело, что при заживлении, то все покраснение вспадет. Gray wash гуляет кожу как надо и уже будет выглядеть гораздо мягче и переходы будут гораздо мягче. Сейчас мы делаем основные тени точками, а потом для того, чтобы добавить какую-то контрастности, либо наоборот мягкость, также будем использовать магнум аккуратненько. Для того, чтобы сделать переходы. Нам нужно сделать лицо у него достаточно контрастное, чтобы все детали были легко читаемы. Потому что волосы у нас. Темные, рога была достаточно темная с очень многими деталями, поэтому элементы лица нужно сделать на контрасте, чтобы она была светлая, но при этом с темными элементами. На самом деле нравится, как делают E-shading Работает максимально мягко, плавно. Единственное, что с контурами с ним работать гораздо сложнее, чем, например, с той же индукцией или с, ро с ротором-поворотником. Ну, это, конечно, чисто мое мнение. Возможно, кому-то было удобно делать контура. Мне, честно, они не совсем нравятся. как то долго. Я люблю, когда это дело быстренько провел, Человека отмучил. Для того, чтобы подчеркнуть форму рога то есть добавить какие-то дополнительные элементы и детали мы ну красим мелкие складочки лип-шейдингом. аккуратненько штриховыми движениями иглу в кожу не вбиваем для того чтобы они у нас получились такие максимально мягкие как тени так прорабатываем всю форму рога красим мы это все Дело средним и легким оттенком грейлоша. Для того, чтобы при заживлении нашей складки, которую мы делали, прорабатывали черным, да, прорабатывали их резкой, они еще больше выделились. Переводка наша смотрелась еще объемнее. Сейчас магнумом аккуратно сделаем переходы от точек в тень. Для того, чтобы оказался мягче. Главное сделать это аккуратно на легкой руке с минимальным вылетом примерно это миллиметр полтора мы все это дело аккуратно выводим так как кожа у нас достаточно травмирована то есть стараемся делать это реально очень аккуратно того чтобы не травмировать кожу клиента, а при этом наши тени будут максимально естественные мягкие, потом мы еще добавим трещинок точек это будет смотреться прям балдежно Какой балдеж! такое сочетание техник то есть випшейнга с мягкими тенями магнумом позволяет добиться мягкости плавности теней в нужных местах при этом создаем определенную такую текстуру точек также оттенком Extra Light с помощью магнима мы можем добавить такую легкую тень именно от волос, от пряди волос на лицо. Для того, чтобы цветная наша смотрелась еще более эффектно. То есть при это будет легкая, легкая, мягкая тень. Для того, чтобы нам мягко положить тень, то есть у нас вот эти листья, они будут достаточно светлые, я чисто немножко совсем их подтяню. Для того, чтобы нам раскинуть мягкую тень. Берем самый легкие оттенок Грейоша. И на легкой руке, обязательно на легкой, чтобы сильно кожу не лупить, на легкой руке раскидываем нашу с вами тень. То есть движениями вверх-вниз. По направлению прожилок, получается, задаем объем листу. Сильно их красить не буду. Создам основной объем. Легкую тень, для того, чтобы они выделялись. Так, как сама картинка у нас достаточно темная. Чтобы все это в кашу не сливалось, мы сильно их красить не будем. Так же, как и эти листья. То есть я их совсем чуть-чуть подтянил. Для того, чтобы они достаточно сильно выделялись по сравнению с остальной композицией. Того, чтобы отмыть татуировку от вазелина краски э, я использую пену от этого фармы наносим и аккуратненько растираем и хорошо отмываем все вокруг татуировочки чтобы все было чистенько красивенько закончена наша татуировка. Татуировку мы делали фрихендом, когда ты работаешь фрихендом, ты порой сам не знаешь, что будет по итогу. Ты можешь примерно только догадываться, как будут выполнены определенные элементы, но целую картинку ты не видишь даже в голове. Вот. Э, такая вот работа у нас получилась. Мы смешали э, Neotraditional с графикой. Получилось достаточно интересно. То есть у нас присутствуют моменты с мягкими тенями, но при этом есть определенные элементы да, с, грубыми, с грубым вип-шейдингом, к примеру, с агрессивными точками. Смотрится достаточно интересно. Попробуйте тоже посовмещать разные стили э, и направления. И я думаю, у вас получится интересная работа. На сегодня все. Если вам понравилось данное видео, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставь лайк. Э, конечно же, в комментариях под этим видео пиши, как тебе татуировка, которую я сделал. Э, высказывай свое мнение. Если тебе она понравилась, конечно же, ставь лайк. Если нет, обязательно ставь дизлайки. Все. Ждите новое видео, ребят. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там гораздо больше их работ, друзья. А, и на сеансы записывайтесь, конечно же. Да -да -да.